Доброго времени суток, дорогие друзья и гости моего канала YouTube. Меня зовут Екатерина Клопенко. Я являюсь успешным MLM-предпринимателем, а также одним из основателей проекта «Бизнес Biosim. Сегодня я буду рассказывать в своем видео о том, как э, в своих же видео продвигать собственные видео. То есть делать рекламки, так называемые конечные заставки. И также еще есть такая функция, как подсказки. Давайте я вам покажу, как это все выглядит вообще на самом деле. Я включила видео. И э, убрала звук, чтобы нам не мешало. Сейчас вы увидите, вот оно идет, видео, и появятся вот такие вот рекламки. Сейчас я поставлю на стоп. Э, появились наши же собственные видео. Да? Вот у меня есть квартирная программа. Далее, маркетинг-план. И вот, такой, вот такая вот заставочка, где э, при том, когда вы найдете мышкой на нее, э, вы увидите надпись «Подписаться». И еще есть э, вот такая вот вверху буковка I, Если «Ай». Э, это подсказки. Э, подсказки, они как бы так вот разворачиваются в длину вверху, когда идет видео. И будут написаны э, названия именно тех видео, которые вы сюда поставите. Они действуют буквально несколько секунд, потом снова сворачиваются. Мы сейчас вот с вами будем учиться делать вот такие подсказки. И вот такие вот заставочки конечные с рекламкой на ваше собственное видео давайте вообще все что нам необходимо находится в творческой студии либо вы знаете что вверху у нас есть еще менеджер видео до да, отдельная кнопочка можете в менеджер видео сразу же напрямую зайти можете через творческую студию заходить не имеет значения так менеджер видео в самом видео пролистываем потому что все эти видео у меня уже обработаны с подсказками, с конечными заставками. Найдем ранние видео, где я еще подобным не пользовалась раньше. Вот этот вот маркетинг-планк, кстати, его смотрят достаточно часто. И если мы туда поставим да, конечные заставочки, то есть нашу рекламку с собственными видео, конечно же, это всегда будет плюсом. Так, вначале мы с вами учимся делать подсказки. Вот здесь вверху как раз это э, все, что э, нам дает обрабатывать наше видео. Подсказки. Открываем. У нас запускается наше видео. И мы сами, сами сейчас будем выбирать, на какой минуте мы хотим что поставить. Какую подсказочку, да? То есть мы двигаем вот этот вот синенький рычажок на любую. Вот, допустим, я решила на 3.21 у меня поставится. Это подсказочка дальше добавить подсказку нажимаем здесь вы можете выбрать видео или плейлист нажимаете создать выбираем допустим видео да давайте возьмем последнее мое видео новые фишки facebook создать Вот таким образом, когда будет э, идти минута, три, третья минута, 31 да, секунда, у меня здесь всплывет. Давайте мы сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Сейчас мы маленечко назад отодвинем и запустим наше видео. Вот так вот видео идет, и обратите внимание, сейчас выплывет наша подсказочка с вами. Вот она, она выплыла, давайте остановим, вот выплыла подсказка, да, рекомендуем новые фишки, социальные сети и так далее, Facebook. Вот таким образом подсказка появилась, потом она буквально там несколько секундочек побыла и исчезает. Написано, добавлять подсказок можно 5 штук, да, то есть вот одну из пяти мы уже добавили. Как мы делаем дальше? Опять же рычажок двигаем. Вот вы видите, вот эта вот э, как бы складочка появилась. Это как раз наша подсказка первая. Да? И вот таким образом мы можем до пяти штук. Давайте мы сейчас с вами добавим плейлист. Не само видео, а добавим плейлист. То есть мы можем прямо взять, например, э, проект Бизнес-Бюсти и добавить сюда. Вот таким образом сейчас сохранится все. На 8.20. Давайте маленько отодвинем и посмотрим, как у нас появится. Вот так вот. Посмотрите, рекомендуем проект бизнес биоси. То есть человек нажимает сюда и он сразу попадает в плейлист. Вот таким образом мы научились с вами делать подсказки. Дальше, что здесь еще можно делать подсказки? Канал, да, продвижение другого канала. Если вам нужно, вы можете вставить, да, сюда. У вас будет выпл выплывать э, название канала. Дальше можно создать опрос. Кстати, давайте я вам покажу, как создать опрос. Например, э, вообще опрос желательно создавать ближе к концу. Ну, вот давайте мы его и поставим, допустим, вот здесь на 30 секунде. Кстати, очень интересно. И ссылка вот на веб-сайт, но у меня его нет, поэтому она у меня отключена. Но опрос, канал и видео, и плейлисты мы создавать можем. Давайте я покажу, как создать опрос. Здесь вы можете ввести вопрос. Например. Так, давайте так сделаем. Так. Было ли полезно для вас данное... Видео. такой вопрос да и вариант мы можем сделать да конечно например дальше э -э нет мне это не интересно дальше мы можем добавить то есть э хоть сколько вариантов да вопроса Например, все класс. Подпишусь на канал. Давайте так оставим и напишем создать подсказку. И давайте посмотрим, как это все у нас будет выглядеть да? на 31-й минуте. Мы вот так сделаем. Запустим сейчас видео. видео идет мы сейчас увидим с вами появление опроса вот было ли полезно для вас видео вы нажимаете и у вас от открывается как раз опрос да вы можете а, проголосовать например да конечно и так далее потом можете а, зайти в менеджер видео нажать на свой, вот, вот на эту подсказку, на свой опрос, и а, вам будет показано, сколько человек а, проголосовало а, за ваше видео и под каким ответом. Итак, это были у нас подсказки. Их сохранять не нужно. То есть, они сохраняются автоматически, либо вы их потом можете просто вот, изменить подсказку, нажать и удалить, скажем так. Теперь давайте сделаем а, конечную заставку, то есть... На реклама э, в конце вашего видео, ваших же собственных видео. Как раз то, что я вам показывала в самом-самом начале. Так, э, всегда реклама последняя, она встает за 20 секунд до окончания вашего видео. Здесь вы можете его укоротить, но более длинным, то есть чтобы более побыстрее, да, пораньше началась ваша реклама, такого не получится за 20 секунд. Итак, что делаем? Добавить элементы. Опять же, вы видите видеоплейлисты, вы можете добавить подписку, канал, если вы какой-то канал продвигаете, и ссылку на ваш веб-сайт. Еще раз говорю, ссылка у меня отключена. Канал я, у меня он единственный канал. Но если бы у меня был бы еще один канал, я могла бы сюда его добавлять. И точно так же рекламировать. Обязательно создаю подписку. Можете не создавать. Это лично ваше дело. Я э, всегда создаю подписку. И 2-3 э, э, рекламных поста да, создаю. Итак, можно э, создать... Поставить галочку, а будет самое новое видео вставляться автоматически, да, можно самое подходящее, то есть э, подбирать для каждого зрителя, да, отдельно, и выбранное. Всегда продвигать одно и то же видео или плейлисты. То есть это будет, э, вот эти вот две фишечки будут автоматически ставиться, периодически меняться. То есть когда человек будет запускать видео, да, если мы поставим сюда галочку самое новое видео то э, будет постоянно меняться вот эта вот заставочка конечно и будет все время сюда вставляться самое последнее ваше видео. Я всегда делаю э, выбранное видео, то есть я выбираю сама, и когда э, человек просматривает, э, то э, одни и те же видео, на какие вот я поставила, они так и будут там. Если вам нужно, вы их можете потом в конечном итоге просто поменять. Но вот мне просто интересно то, что я сейчас, в данный момент хочу продвигать, поэтому я и ставлю те видео, которые я считаю для меня необходимы. Сейчас я хочу поставить, допустим, правила построения структуры. Вот у меня поставилась следующая. Вот посмотрите, заставки. Одна уже есть, 4, возможно, да? Дальше. Обязательно я ставлю плейлист. Плейлист бизнес биоси. То есть для того, чтобы э, человек, если нажал на него, он сразу попадает в плейлист. А вы знаете, что попасть в плейлист это очень выгодно. Потому что будут показываться только ваши видео собственные, не перескакивая на другие. И плюс ко всему я еще обязательно ставлю подписочку на свой канал. То есть выскакивает вот такая моя фотография. И давайте уже максимально забьем, да вами и еще сейчас поставим видео а что-нибудь интересное например новинки и акции каталога номер 6 так этот элемент уходит за пределы бывает такое пишут, поэтому ничего тут страшного нет поэтому мы сейчас просто поставим Допустим, ну, вот это давайте сделаем. В этом ничего страшного нет. Ну не дает нам больше поставить, ничего страшного. Скорее всего, что здесь просто что-то не сработало. Ничего страшного. То есть, в общем-то, до четырех возможных элементов можно поставить. Если у вас не ставится, ну пусть будет два элемента. В следующем поставите 4 И вот э, здесь внизу, да, мы можем с вами двигать эти элементы, то есть они могут вот видите, они стоят на одной полосе, появляться все вместе в 43:16, да? Либо вы можете, допустим, верхний элемент э, передвинуть, он появится 43:17. Допустим, э, нижний там самый элемент поставить на 43:20 и так далее. Но я э, делаю все элементы одновременно то есть на 43.16, для того, чтобы ну, как бы они были максимально э, доступны для глаза, чтобы, э, как, как сказать, как можно дольше да, человек мог на них посмотреть и запомнить. Вот таким образом, когда вы все сделали, вы нажимаете на кнопочку «Сохранить». На кнопочку «Сохранить». О, вот тут у меня... Передвинула я элемент, он вышел за пределы допустимой области. Это говорит о чем? А вот видите, синенький квадратик, да? За него выходить нельзя, иначе вас не пропустит YouTube. Это хорошо, что у меня на видео это записалось, иначе бы вы просто бы потом мучились. Вот таким образом все сохранилось. Замечательно. Давайте мы с вами... Посмотрим в итоге, что же получилось. Так, канал. Мы сейчас откроем видео. Найдем наше видео по маркетинг-плану и посмотрим именно конечную заставку. Подсказки мы смотреть не будем. Я вам уже показала, да? Перескочили. Так, вот оно видео. Мы сейчас сразу поставим, вот у нас 43.36, да, с вами. Я вам сказала, за 20 секунд, то есть нам нужно с вами найти время э, 43.16, да. Так, давайте сейчас найдем время 43.16, 42, 43. Так, стоп. Вот, хорошо, давайте вот так вот. И запустим наше видео. Вот окончание идет. 43.14, 43.15, 43.16. И вот наши заставочки в конце нашего видео появились. Они будут держаться 20 секунд. И человек может спокойно пройти по данным подсказкам, да, по данной рекламке. И опять же посмотреть ваше собственное видео. Вот таким образом мы продвигаем Свои же видео, в своих же собственных видеороликах. Что ж, ставьте обязательно лайк, подписывайтесь на мой канал YouTube. Обязательно нажимайте рядом на звоночек. С вами была Екатерина Клопенко. До новых встреч!